короче, из не забыть это сделать вот так вот и вот это вот поехали ну, такое, да? Да, так у меня все Сейчас я О. О, это что я злая это кровать детектива. Субтик, лапы, яскравиц. Нормально. Еще, еще, еще, еще хочу. No. Yeah. Yeah. Пипец, зачем ты так все открываешь сразу? Это окуп. Ну, ахи почти кот красный. Этот скин я хочу просто. Я просто кукл засчёдываться. Заслуженный. Йо, твою о твои И балик с водой. Давай Балика хотя бы. чего Заходи, давай. Фух, сюда. Хорош. Не продавай, ни в коем случае не продавай. Почему? Потому что зачем продавать? Сейчас. Угу. Угу. Ой, ё нет. Нет. Хорошо. Это плохо. Х... Это хорошо. Это хорошо. Это не хорошо. Поформи, поформи, поформи. О. Сюда, повезло. Так, Может, а псим повезу. Так, мне. Можно Вот это вот можно сменить. Это можно, да. Ай куша. Это Что -то. Что -то такое? Хорошо, кейс. А ради. Или нет. А зачем да, стоит сколько? Цены. Пипец, классный скилл впадает. О, я понял. Да, если попадала. Сколько тебе сейчас барик? Ого. Это тоже огонь, так Баланс забав, тем плохой шанс. Да, да. Ходи зашел. Нет, не зашел. Зашел. Зашел. Бумер, бумер, открывай. Mm. тебе можно это на пяти ворота похоже, ну, тебя ж не за... по-любому, потому что у типа, тебя, типа... до этого... на 13 рублей на 13-15 рублей 42 дышу ёпнулся два, ей маты шанс пожалуйста, пожалуйста, зайди, зайди, зайди зайди. Да ё не звук да ё-моё не продавай, ни в комнате нет, нет, нет я наводи зачем? я контент-мейкер да Этот мыкер отрбаный. Ты сейчас авик слил. Ты yes. бы авик был. Ты гофнику, чем ты это делаешь? У тебя вс ниже и ниже под это. Да. Най ок, пай оку, что это? Фм. По нему. 30 рублей. Блин. Ага, ч, у тебя, он тебя с жрт срезает. 145 держи у нас. Куда вот эти билеты красивые? Не, у нас есть. Давай э, ССГ сувенирный. Уехали. Делаем совки. Уехали. Нет, не известно. Мне не переживать. Я ну, же говорил тебе, зачем? А мне не переживать там, нет, ч.